Сегодня будет посвящен экспертизе по защите от внутренних угроз, как и кого учить. Ну так написано. Мы попытаемся придерживаться того сценария, который есть, но я думаю, что сегодня будет много интересных моментов. И для начала я хочу представить вам своих коллег, которые будут принимать участие со мной в этом круглом столе. И вот со мной эту секцию, этот круглый стол будет вести, на мой взгляд, легенда в области информационной безопасности Василий Андреевич Кулески. Прошу приветствовать. Меня, если кто не знает, зовут Беляский Александр, я коммерческий директор компании «Зикурион». И вот теперь я хочу представить моих коллег, которые будут принимать участие в «Круглом столе». Это Алена Ляпина, HR-директор компании «Зикурион». Сначала девочек. да, Это Оксан Ткачева, HR-директор «Ангара Секьюриси». Это Анастасия Глушкова. Очень сложная должность, да, но национальный киберполигон «Солар». Я даже выговорить не могу, она это возглавляет. Да. Вот. Это Андрей Степаненко, руководитель учебного центра информозащиты. И Юрий Малинин. Академия информационных систем. У нас времени достаточно много, и поэтому я думаю, что все успеют высказаться. Но начнем мы с того злободневного вопроса, который, в общем, интересует сейчас огромное количество вендоров, не только DLP, но и. В принципе, да, вот что же, как же произошла ситуация после определенных событий и действительно ли есть вот этот вот жучайший отток, что, при, что произошло на крыле тех санкций, которые возникли сейчас вокруг Российской Федерации, что произошло с оттоком программистов, про которые все говорят и как это, в общем, повлияло на ситуацию. Я передаю слово сейчас Алене Ляпиной, да, которая, наверное, немножко задаст тон. В нашей сегодняшней беседе. Ну а потом мы перейдем к Оксане Ткачевой и уже поспорим в отношении того, как и кого мы учим, да, и чему. Тут Василий Андреевич подключится. И я думаю, драка сегодня обеспечена. Алена. Всем добрый день. Саш, спасибо. Я здесь по поводу оттока людей с нашего IT-рынка могу поделиться впечатлениями нашими. Да, Все-таки как представители вендора мы нанимаем программистов, мы нанимаем безопасников с точки зрения тех людей, которые внедряют эти системы, с точки зрения людей, которые работают у нас пресейлами да, и так далее и тому подобное. И сейчас, конечно, как-то однозначно комментировать ситуацию очень сложно. Почему? Потому что мы сейчас находимся на той самой турбулентности, в которой мы еще не совсем поняли, куда течение нас принесло. Но какие-то определенные веяния да, мы уже можем замечать. Все-таки прошло уже два с половиной месяца, и э, более-менее тренды уже уловимы. В первую очередь хотелось бы отметить, что какой-то суперглобальный, трагичный утечки айтишных кадров, да, который нас пугают там, либеральные СМИ и разные другие источники, ее ощутимо повсеместно и вот так драматично не происходит. А как же модное слово «релокация»-то? Релокация, она, конечно, имеется, да, и, конечно, было достаточно большое количество компаний, которые ушли из России, релокировали там практически целиком свои офисы и так далее и тому подобное, но основной тренд говорит нам о том, что много достаточно ребят действительно уехало, много вот в числовом формате, да, по разным оценкам, там порядка 50-70 тысяч ребят действительно там за эти полтора-два месяца вот основного течения, действительно покидали страну, но половина из них продолжают работать на российские компании. То есть это те же ребята, которые сидели в условном Екатеринбурге и э, работали там, в московских компаниях удаленно, теперь точно так же удаленно, сидят только из Еревана и продолжают работать на российские компании. Не все, но по разным оценкам примерно половина или чуть больше половины. То есть если мы говорим, что эти оценки 50-70 тысяч плюс Минус верны, да, то это примерно 0,03% да, всех айтишных специалистов, то есть их где-то там 1,7 миллиона. Ну, в общем-то, жизнь не разделилась на до и после. Потому что, ну что такое чуть меньше одного процента, да? Там, конечно, нужно разбираться, кто конкретно уехал, кто чего куда, и об этом мы, наверное, чуть позже поговорим. Но вот такой момент мы действительно заметили. Это первое. Второе – это то, что сейчас произошло для нас ряд благоприятных достаточно событий с точки зрения найма, это ушло большое количество компаний, зарубежных, например, которые попытались релацировать весь офис. Но что такое релацировать весь офис? Да, у людей дети, пожилые родители, недвижимость. Ну То есть невозможно взять и даже с семьями условия и перевести весь офис. Да, то есть какие-то ребята оказались на рынке. Какие-то ребята оказались на рынке в связи с тем, что… Э Какая-то активность, связанная с инвестиционными проектами, стартапами, тоже прикрылась. И, соответственно, мы здесь, в частности, да, компании по информационной безопасности, в общем-то, оказались немножко с той стороны баррикад, где нам ветер-то дует, попутный. Понятно, что эта ситуация вряд ли продлится долго, но тут, как говорится, успевайте успевать. Да, и в этом плане мне как раз хотелось бы перекинуть вопрос чуть-чуть Оксане. Вот меры государственной поддержки, которые сейчас возникли. Ну вот Оксана, что греха таить, могла бы некоторое время назад представлять бы HR-подразделение известного вендора, который здесь присутствует, это DLP-вендор. Сейчас Оксана возглавляет HR-службу интегратора. Как у вас, что произошло после начала специальной операции? Есть ли серьезный отток? Вот немножко об этом хотелось бы поговорить тоже. Оттока нет, и мы не ожидали отток, потому что есть объективные э, стоперы. Это не только семьи, это еще вход, да, то есть тебя должны захотеть. Одно дело, когда ты приезжаешь туда, куда тебя позвали, а другое дело, когда ты бежишь, в истерии, да, то есть и у нас, если в эту истерии уезжали, там буквально точечно несколько человек, которые вернулись, они поняли, что там тоже не сахар, и надо еще где-то искать работу. А с учетом отсутствия там возможности оплаты, зарплаты за границей, да, то есть ты даже если будешь работать на российскую компанию, то получать эти деньги не сможешь элементарно. И мы понимаем, что у нас есть такие барьеры для оттока большого программистов и вообще не только программистов, любых IT-специалистов. Первый — это необходимость найти работу. второе это получить рабочую визу. А третий — язык. Вот как бы не хотелось бы это печально, да, об этом говорить, но процентов 20 только владеют такого уровня языком, чтобы работать за границей, потому что… И получить хорошие там места, да, рабочие? Да, чтобы получить рабочие места за границей, ты должен сдать экзамен на подтверждение языка после чего ты получаешь визу, понимаете? То есть, а дальше получился цикл. И поэтому я адекватно оценивала эту всю ситуацию, понимала, что отток не будет. И все это на уровне пока истерии. Ну, потому что, понятно, мозг заблокирован, все бегают, да, и пока мозг не был разблокирован, да, когда уже начали, то есть, если мы знаем, да, верхняя кора мозга отвечает за эмоции, а внутренняя она за разум. Как только все понимают Разлегчения не произошло, да? Да, то есть, но ну, фактически люди так отошли, они смотрят: ага, все, ничего не происходит, да, все нормально, жизнь продолжается, и все поуспокоились. Конечно, есть э, те, у кого пограничная психика, и здесь уже просто помогают психологи, с которыми работает, наверное, большинство компаний сейчас. А вот так получается, что мы не очень солидарны да, с большим количеством спикеров, которые рассказывают, что все плохо, ужасно. И если с Аленой мы, естественно, проговаривали перед круглым столом то, с чего начнем, то с Оксаной мы не договаривались, и пока у нас тут в этом плане консенсус. А сейчас вот я как раз хотел бы перейти к следующему вопросу, очень интересному, о том, что все-таки как и кого учить. И тут я эстафетную палочку передаю Василию Андреевичу. Василий Андреевич, а, коллеги, сейчас Я добавить, хотел бы вот добавить к, предыдущему, вот, к предыдущей части нашей беседы, но, коллеги, на самом деле, вы же понимаете, что это не первый раз история, когда айтишники бегут за границу. Да, вот я на своей памяти встречаюсь как минимум там третий или четвертый поток, да, и все мы видим, что даже те, которые уехали надолго туда, они все равно возвращаются. Мои одноклассники уехали в Австралию там, в середине 80-х, они вернулись в начале 90-х и продолжают жить здесь. Да, те, кто там закреп... пытались закрепиться, они возвращаются сейчас. И это не только вот события 24 февраля, это вообще сама логика жизни там и здесь, это очень разные. И если кто уехал туда, ну уехал. Да, те, кто э, там, сейчас сорвался, ну, я бы по большому счету сказал, и слава Богу. Да, вот По большому счету, я сказал, ребята, вот, э, безопасность – это вообще очень чувствительная э, вот, тема для страны. Да? Информационная безопасность – это вот самая святая святых вот, всей безопасности. Если мы говорим о том, что люди неустойчивые уезжают по причинам явно неэкономическим, да? ну, значит, туда им и дорога. Василий Андреевич, ну про то, кто мы поговорили, а теперь давайте поговорим про то, кого мы здесь учим и в каком количестве. Достаточно ли у нас вообще IT-специалистов? Каков их уровень базового образования? Почему специализированное образование, скажем так, чем оно отличается от базового? Вот коллегам сейчас из обучающих центров перебросим этот вопрос. Андрей Степаненко мы учим только безопасников, поэтому я могу говорить за безопасников, про которых говорят, что их там катастрофически не хватает. Там вот у каждого в руках у вас смартфон, как бы с доступом в интернет. Зайдите на сайт Хэтхантера, посмотрите, сколько там вакансий по ИБ. И сколько а как, как, как вы думаете, сколько резюме по ИБ специалист по информационной безопасности? Какое количество резюме вывешено сейчас на сайте HeadHunter? Без галочки и пометки, что ну, это активное просто, резюме. Да, для, для справной точки там, вакансий примерно 2500 на всю Россию на данный момент. Вот, кто выскажет, какое предложение, сколько, вот, зная, что специалистов не хватает, висит резюме на HeadHunter? Прав, правда, не все они отмечены как активные, Андрей. Есть такая... 600? Так, кто больше, как на аукционе? Кто еще больше? Ну, то есть это пока мало, ребят. Ну, здесь, наверное, надо понимать еще тот момент, да, что информационная безопасность, она набирается через HeadHunter, ну, значительно меньше, чем по другим каналам. Не, Василий Андреевич, я соглашусь, что далеко не каждая компания размещает там свою вакансию. Но резюме там выкладывает очень большое количество Андрей, людей. Андрей вчера сказал, да. назвал такую цифру, которую я вряд ли поверил, но заш, зашел и проверил, и оказалось в полтора раза больше. 158 тысяч. Просто о чем это говорит? Что сейчас, может быть, работодатели считают, что специалистов не хватает, но специалисты, которые, возможно, работают у этих работодателей, активно ищут более высокооплачиваемую работу. То есть у нас катастрофически не хватает высококвалифицированных, низкооплачиваемых работников. Потому что кадровики, как правило, ищут первое высокая квалификация, второе готовность работать за тот соцпакет, который есть в компании. И вот этот разрыв, как бы, он сейчас колоссальный. То есть то, что хотят получать люди и то, что готовы им платить компании, расходится в разы. Да, уже вторая сессия поднимает зарплаты безопаснее думаю, да. Знаете, я бы, может быть, еще немножко по-другому вопросу uh -huh. заострил. Смотрите, я регулярно занимаюсь тем, что ищу сотрудников себе. Ну вот такая моя работа. А вот. И я могу сказать, что у меня в среднем на каждую должность, которую я выставляю на что называется, продажу, у меня 20-25 кандидатов. Я, я собеседую да, до тех пор, пока вот не найду то, что мне надо. И вот в этом вопрос зарплаты не самый главный. Самая главная проблема в том, что те люди, которые ищут работу, да, они думают, что если они умели поставить антивирус, да, это они уже специалисты, и они просят 150 сразу. Вот. А если его просишь… Там что-то а, реальное сделать. и вообще, как у тебя профессиональный опыт, выясняется, что а, вот, э, совершенно не соответствует резюме. Поэтому вот эти вот цифры, которые там выкатывают на Headhunter или на каких-то других, там, или еще на каких-то, надо делить, я не знаю, там, на тысячу. И мы поймем реальный, э, реальное предложение специалистов. Потому что, когда я набираю специалистов, я понимаю, что э, я много не прошу. Я там прошу, ребята, чтобы вы просто понимали ту предметную область, которую вы собираетесь заниматься. Вот. И оказывается, что вот у меня, вот эта оценка, которая у меня происходит, примерно 1 к 25. Василий Андреевич, это еще мы при этом разговариваем о том, что а, говорим про обучение в, в области информационной безопасности в целом. А со внутренними угрозами-то вообще беда. Кто им учится-то? Вот сейчас а, вот, Юрий Витальевич там передам Алаверды, он а, немножко расскажет. Даже, да. Спасибо. Первая ремарка к словам Андрея о том, что действительно большой поток резюме, но опять же нужно смотреть, вот Василий Андреевич говорит о том, кто ему нужен, нужны там, допустим, один уровень специалистов. Если разделить весь этот поток, мы можем, возможно, даже обнаружим, что, может быть, большая часть из них джуниора, которые вот, вот только где-то на старте закончили онлайн-курс и уже себя позиционируют как, да? что я уже специалист. Может быть, и такие. Мы же это в этом разрезе не рассматривали. И поэтому вопрос здесь, ну, в первых ранжировании очень много, ну, простите за выражение такое, что те, кто могут сказать и заявить о том, что я специалист по информационной безопасности, среди такого потока много мусора. То есть э, те, которые отсеивают как раз уважаемые специалисты по отбору кадров. И здесь нужно вот, с этой массой тоже работать. То есть она хорошо, что они заявляют об этом. С ними нужно продолжать работать. Вводить их на уровне мидл и уже там выше, через года там уже к руководителям, возможно, кто-то вырастет. А вот э, к первому вопросу, который был, про отток специалистов, тоже, если позволите, вот чуть-чуть вернусь. Не, вот, у нас пример, времени достаточно. Пример, Давайте у нас мы затронем все. Э, пример такой, что э, ну, э, мы с Андреем в, в области дополнительное профессиональное образование уже, уже специалистов, да? те, кто уже какой-то путь идет, прошел и к чему-то чему движется. Мы обратили внимание, то есть в ковидный период была интересная тенденция, она такая своеобразная была, то есть все ринулись в онлайн, как бы свободное время появляется и забивать вот это пространство свое пространство тем, чтобы получать какие-то знания, даже не навыки а знания. Другой момент, что когда наступил у нас февраль и после февраля ко мне приходит несколько запросов, но бывает так, что мы многих руководителей служб безопасности известных компаний и неизвестных компаний знаем лично, лично общаемся. И пришло несколько запросов по сдаче экзаменов по ЦИСМ. То есть у нас раз в 4 месяца набиралась, раз в полгода набиралась группа, подготовили к сдаче экзаменов. Ну, понятно, где, ну, скажем так, это все через систему онлайн с личным присутствием. Но э, спад произошел, в ковид уже никто не спрашивал, курсы не набирались. И здесь в раз несколько запросов. Я задаю вопрос, э, готовитесь на рейс? То есть дальше. Он говорит, ну, верно, ну, жизнь такая. То есть вот здесь сразу идет фильтрация на тех, кто, если хочет уехать, пожалуйста, вы свой профессиональный, карьерный путь видите там где-то. Ну, значит, ну, понятно, что укажет своей своя жизнь, выбирай дорогу туда. Я говорю, ну мы сейчас уже не принимаем эти экзамены, не помогаем даже к подготовке. Я говорю, а куда? Я говорю, в Казахстан. То есть там есть партнеры, которые сами занимаются. но ну, вот, вот такая ремарочка есть. То есть спрос разный сразу, так, разница, и такая как фильтр. То же самое, как было, когда в 2014 году мы говорим, мы проводим конференцию в Крыму. Говорят, за что не в Сочи, в Крыму. Это была как лакомусовая бумажка, что но по информационной безопасности в Крыму. И сразу лакомусовой бумажках появились люди, которые отговаривали ехать в Крым, потому что там, да, кто-то друг друга. И мы такие, коллеги, ну вот, вот оно и проявляется. Теперь по <coughs> в части. Спрос на обучение, да, сейчас? Ну, вопрос. А спрос на обучение по DLP. Мы вот с Андреем а. какое-то время назад дискутировали, да. и выяснилось, что он говорит, да у вас DLP, никто не учится, никому не надо. У нас Андрей а здесь... есть здесь... Я говорю, а, а чему учится? Он говорит, ну как, контуру, VPN, межсетевые экраны. А я говорю, ну а давайте возьмем там емкость рынка межсетевых экранов, там 20-25, но ну, 30 миллионов, у нас емкость 5. А учатся в разы, в порядке меньше. Почему? То есть мы так... Плохо эксплуатируем DLP-системы непонятно еще. Ответов несколько. Здесь с Андреем мы, как два, наверное, главных учебных центров в области информационной безопасности, бескромность, так скажу, да, что Покрыть весь пирог, наверное, так оно и есть. Что... Я вас в центре да. посадил. Поэтому... Спасибо. Да. Что интересно, такой парадокс по DLP тема взлетала, если вы помните, лет, ну, наверное, 10 назад она достаточно активно взлетала. Потом происходит по жизненному циклу некоторые спад. Сейчас снова возобновление такого ну, интереса и спроса. Да? И мы сами лично с этим столкнулись то есть, ну, даже на, на своей организации, о чем потом расскажу. И спрос на DLP курсы по вашей компании курсы курсы по другим направлениям то есть по другим вендорам мы подготовили а спроса нет но здесь два варианта то есть развитие то есть одно дело если рынок уже готов и система установлена происходит где-то обновление внедрение новых и возникает спрос то мы идем за вендорами мы идем за разработчиками и когда нам задают вопрос давайте авторизуйтесь вы будете обучать мы один из первых вопросов вопросов начинаем задавать экономические вопросы то есть уровень, объем, динамика роста продаж, потому что идем вслед за вами. Да? Ну да, в мы. В связке и... даже, в связке. И здесь получается так, что мы-то готовы, но были, скажем так, те же авторизации, когда вендор говорит: слушайте, знаете, вот ну, все классно, вы авторизованы, здорово, но мы сейчас пока справляемся своими силами. У нас блок инженеров, который выезжает к заказчику и проводит самообучение. То есть, это один момент. Но это до, до определенного периода, и вот когда спрос будет расти, и э, вчера звонок одного из отечественных разработчиков, владельца разработки, говорит, слушай, не успеваю, 7 запросов в день, 7 запросов, мои инженеры уже не успевают, то есть мне нужно, чтобы вот вы начали обучение, даю эксклюзив, обучайте. Так вот, как, ровно к такой ситуации пока не подойдем, когда э, вы не будете своими силами справляться или поймете, что это для вас не профильное мероприятие, да, что нужно использовать учебные центры, то есть те, кто в рынке. Вот так до этого момента очень спроса ходи, не будет. Очень хочется послушать мнение Оксаны, которая в свое время делала свой внутренний обучающий центр да, в том ведре, в котором работала до этого. И потом перекинем к Анастасии, она так соглашательно кивала головой на сказать, слова Юрия Витальевич. Обязательно послушаем. Мы действительно упирались. Слышно, да? Все нормально? Работает? Мы действительно упирались в ту самую модель, когда слишком много инженеров, инженеры тратят время, партнеры не справляются и компания приняла решение делать свой центр учебной, и самим обучать. И это было связано с тем, что продукт достаточно сложный в установке, технологически сложный, и от релиза к релизу были очень большие изменения, да, то есть там, вплоть до того, что был аналоговый, например, интерфейс стали, веб-интерфейс, да, то есть и необходимо был доступ при разработке курсов, постоянный доступ к разработчикам. И в связи с этим было принято решение, что мы делаем свой курс, развиваем свой учебный центр и сами обучаем. Для того, чтобы быть уверенным, что у наших партнеров инженеры настолько же сильные, насколько сильны в самом вендоре. Не запугаем сейчас народ, что сложная система, опять этот разговор... А, ну, я же не называю Но не все продукты, да, то есть легко устанавливаемые. То есть мы это понимаем, что чем более заточен на Enterprise, наверное, он требует более сложной установки, да, то есть там... Проектного решения. Да. Анастасия? к вам переходим. Очень интересно послушать, как у вас, какой у вас опыт в этом направлении. Да, смотрите, коллеги, мы сейчас очень плотно занимаемся как раз треком образования и обучения, который там стоит очень остро. Что мы здесь там от себя видим? А если говорить там о тотальном каком-то дефиците кадров, наверное, надо начать с того, что кого обучают наши вузы. Да, когда... Ой, да, да, да, это мы сейчас к драке а перейдем. Да. да, собственно, у всех, и сами вузы это прекрасно понимают, что программа обучения, они устаревают только там выходят дипломированные специалисты, диплом которых, ну да, у них есть какие-то базовые технические там, знания, которые им дают, но отрасль развивается ежедневно, соответственно, программы, пока они там новую методику с регуляторами обучения согласуют, это очень долго, нудно и опять уже устарело. Собственно, это первый момент. Второй момент, наверное, с точки зрения там, обучения людей, их уровня квалификации. Там, ну, к сожалению, там, у нас в стране в принципе принята да, тенденция бумажка ради бумажки. Да, очень многие специалисты просто ставят себе цель получить какую-то бумажку, да, там, я специалист условно, и вот, думают, да, что они супер-профи. Все дело кроется в практике. Да? И вот буквально перед сессией у меня случился один из наших крупных заказчиков прекрасный разговор, где он сказал, что если бы я на 4-5 курсе вуза не пошел бы работать в интегратора с то словно как бы я бы вообще не понимал, что здесь в отрасли происходит и как нужно работать. Собственно, поэтому там и киберполигон в том числе. Мы сейчас там совместно с разными коллегами разрабатываем курсы, которые будут отрабатываться практически да, там, на, кибер, на киберучениях. Мы считаем, что это очень важно полезно, потому что это некий средств знаний сотрудников до, это средств знаний сотрудников после того, и, соответственно, это повышение внутренней компетенции сотрудников. То есть это если коротко, вот так. А, Анастасия, можно ли сказать, то, что то, чему обучают в ВУЗе, устаревает к моменту его завершения? Ну, смотрите, в принципе, да, например, там… Ну а... вот по вашему мнению… А, давайте... Он не, не бойтесь сказать да, «да». Ну, примерно все, давайте так, да? ну, ну, ну, откровенно, честно, да, то есть если там у типа, технические какие-то базовые вещи, то с точки зрения, как работать с какими-то современными там системами, постоянно в эти системы выходят различные обновления. И студенты, приходя на работу, они изучали там версию, 10, ну, 10 версий назад, и у них, соответственно, нет там понимания, как работать с текущими версиями, потому что им ну, никто их этому не научил, и тем более очень мало лабораторных Василий Андреевич, устаревшему обучаете там. Как же так? <смех> Понимаете, вы затронули сейчас чрезвычайно сложный вопрос, очень чувствительный для высшей школы. Вот. Я на самом деле на него отвечу вот, несколькими поинтами. Первый поинт. Вы требуете от специалистов, которые приходят на работу, знаний не высшей школы а средней технической школы, которые должны иметь какой-то практический навык. В этом отношении в информационной безопасности, в информационных технологиях у нас просто ноль. То есть вот тех специалистов, которые нужны, среднего звена, которые умеют эксплуатировать технику, которые знают, как надо делать, да, это техническая подготовка, это техникумы. Их у нас просто по этой специальности нет, и их надо просто создавать заново. Вот. Требовать от специалиста высшей школы, чтобы он пришел и сразу научился крутить гайки, это когда вот в военное училище. Вот военном училище учат именно крутить гайки, и самое главное, учат, зачем это они делают. А основная задача высшей школы – научить даже не, что делать, да, а зачем. И вот здесь тоже есть большая проблема, да, потому что высшая школа, к сожалению, в большинстве своем не дает понимания того, а что вообще за предметная область? Учат отдельным вещам, да, что такое, там, допустим, защита от вредоносного ПО, что такое межсетевое экранирование, что такое управление сетью, в конце концов, что такое защита от утечек данных, да. но, концов, никогда, да? но никогда не учат, ну или учат недостаточно, а зачем вообще все это происходит. Вот мы сейчас говорим защита от утечек, а кто-нибудь из вас может сказать, а что это вообще такое? Если вы сейчас попытаетесь мне сдать зачет, я уверен, что вряд ли вы это сможете сделать. Юрий Витальевич, сможем сделать? А вот. Юрий здесь Витальевич, тем да, более, не сдаст, потому что… Не сможем, потому что а, даже Он слишком терминал... много знает, поэтому он не сдаст. Дело в том, что здесь обратная реакция начнется. Василий Андреевич будет меня просто… Это, как на, на экзаменах мы делаем? Косить. Просто, да. Заваливать, заваливать. Заваливать, да. да. Но, а, Могу сразу сказать, что первое мое удостоверение о дополнительном образовании я получил в учебном центре информзащиты еще в 1994 году. Кажется, вот чем страшно горжусь, главный, да? вот, что это было первое. И знаете, как оно называлось? Общий курс по основным принципам защиты информации. И я считаю, что вот то, что информзащита сделала, но ну, не без моей помощи, Могу сразу сказать, что этот курс делали, я одновременно учился и создавал этот курс. И писали мы его на пару с Лешей Лукацким. Это тоже выпускник учебного центра информзащиты, еще это, правда, было очень давно. Но смысл в чем? Там отвечали на вопрос, зачем это нужно. Не как делать, а зачем это нужно. Вот сейчас большинство, с кем я сегодня пытался общаться, не могли ответить, а что такое вообще информационная безопасность? Потому что она сама по себе не существует. И вот этого понимания, к сожалению, нет. Если мы правильно ответим себе на вопрос, что такое для нас информационная безопасность, чего, да, бизнеса, технологий, я не знаю, производства товаров или, или еще чего-то, тогда мы сможем ответить на вопрос, а что мы защищаем от утечек. Да? Вот э, В чем проблема... Что почему нет специалистов, почему нет заявок на обучение конкретным техническим решениям? Потому что программные продукты должны быть такими, чтобы вот этих курсов просто не нужно было. Программные продукты настолько не адаптированы к конечному заказчику, да, что для того, чтобы оно заработало у заказчика, вот сейчас говорит там костомизированный продукт. Не должно быть. А вот и назрела драка. Да. Вот. А к этому а, очень и долго, тогда, не, долго не придут многие. И, и, так, а тогда просто не нужно этого будет. Тогда они не придут. Вот смотрите, что получается. А, есть дополнительное образование. Что такое дополнительное образование? Да, Я должен получить необходимый практический навык по конкретному продукту, конкретному направлению. Если ко мне приходит грамотный а, специалист по внедрению, да, он не просто внедрит и покажет, как это делается, да, и поможет настроить. Но если я, как специалист, работаю с этим продуктом, то что, чему меня еще учить? Ну, мне кажется, много вопросов, которые требуют ответа. Юрий да, требуют ответа. Давайте я попробую ответить. Сначала Спасибо, Василий Андреевич, за воспоминания о том курсе. Он До сих пор как бы, абсолютный хит у нас, как бы, там, безопасность информационных технологий. Да, как бы БТ-01 он сейчас называется. Как бы, да, вот, это курс, на котором учат, там, начиная от вчерашних студентов и заканчивая как бы, вот, руководителями с большим опытом в отрасли, которые каждый находит в нем что-то полезное. По поводу того, что, как учат технореи. вот Мы работаем с очень многими российскими вендорами. И вот наша статистика говорит, что там в среднем один из десяти заказчиков, купивший продукт, посылает своего инженера учиться этому продукту. Остальные 9 получают фразу типа «вот я документация в зубы, прочитал и вперед». А вот есть ли в применении к ДЛП как бы, провести такую вот некую аналогию? вот Нас там сегодня на этом форуме собралось там, ну, приблизительно 500 человек. Соответственно, пойдет учиться 50. Смотрим на обложку как бы, нашей замечательной программы. 4 ключевых вендора на этом собрании, 50 делим на 4 – получаем 12,5 землекопов, которые пойдут учиться конкретному продукту. И это еще хорошая конверсия, да? Да. Ни одному коммерческому центру, учебному как бы, вот, 12,5 человек там, в год э, в качестве как бы, вот, кусочка хлеба с маслом и с икрой как бы, вот, не рассматривается вообще. Поэтому вот, пока их не станет там, хотя бы 50 в год как бы, по конкретному продукту, как бы, за это никто не хочет браться. И это остается головной болью вендора который отрывает своих инженеров, которых сажает рядом с заказчиком, и они учат его настраивать свой продукт, про который маркетологи кругом кричат. Установка из коробки, нажатием одной кнопки. Они нажали кнопку, ничего не взлетело. Юрий Витальевич, расскажи историю из практики. Тема «Нажать кнопку все заработало. Мы с вопросами... Электронной подписи, так, года три очень плотно занимались, где-то на законодательном уровне изменений 476, 63 федерального закона. И эти вопросы всегда возникали. И коллеги, регуляторы, всегда задавали вопрос: когда вы сделаете так, чтобы простая там, ну, домохозяйка могла включить и настроить, э, чтобы все заработало. А один из руководителей федеральной структуры просто посадил секретарь, приехали на ну скажем так с рекламой да, с установкой там, ключевых носителей и он говорит а давай дадим секретарю и сами пока кофе попьем вот. и он говорит очень долго пили кофе потом сказали ну, так ну говорит пока вот не сделать там изобильную вот, систему оно не будет но наверное у нас у работа будет еще долго и достаточно, потому что этот путь вот, э, стать близким клиенту в один клик он э, очень долгий для многих для я большинства, наверное, наверное, ты вот в общем смысле ты прав, да что техника должна быть вот такая, чтобы она смотрела лицом к клиенту, причем не самому технически подготовленному. Но про продукты я скажу, что на самом деле на нашем российском рынке встречаются продукты, на мой взгляд, вот отвечающие требования. Нажми кнопку, оно заработает. Я просто приведу пример из своей жизни. Это было примерно там, там в общем, больше 15 лет назад. Когда ко мне пришли, ну, не могу сказать там технические представители, это были просто те разработчики, которые придумали этот продукт и сказали, хочешь? Я говорю, что это? Ну, заверни просто спампорт сюда. Мы завернули спортфон сюда, и пока, пока ходили, курили, значит, приходим, там звенит аларм. Проверяем, что, что случилось. А это, оказывается, материалы заседания правления улетели э, там, на внешний почтовый адрес. Вот, вот система ее поставили, вот просто завернули на нее спанпорт, да, и она сама, вот без всяких настроек, вот это был просто ноутбук, стоял у меня на столе, и он, вот мне через, там, мы 15-20 минут походили, покурили, вот я считаю, что уровень... Готовности систем должен примерно такой: поставили в стойку, завернули порт, и будьте счастливы. А когда мы начинаем, что? когда мы начинаем говорить, что давайте вот агенты раскатаем давайте еще на трафик анализаторы поставим да еще все спан парты сюда завернем а потом выясняется что с виртуальных машин они заворачиваются совершенно по-другому вот и там надо уже привлекать два десятка специалистов чтобы это все вот закрутить вот тогда начинается проблема нужна ли мне такая система которая не дай бог что-то случится и я должен в ней сам разбираться потому что вендор он конечно придет да, он там попытается помочь, но когда это будет касаться внутренней технологической структуры, откуда эта информация приходит и что с ней произошло, почему она вдруг перестала работать, ну, это будет, там, проблема. не согласиться. Ну, обещали же так стол обсуждений, да? да нас вообще а тут халтурочками а объявили. А Сейчас к этому подойдем, наверное. Сергей Андреевич, где-то, возможно, ну, где-то и невозможно то, что в один клик. Допустим, где-то, если взять аналогию dlp системы антифрод системы если ставим антифрод-систему, ставим и уходим, то алерт будет просто три раза в секунду срабатывать. То есть в любом случае элементы там, настройки уже теми админами не уже не вендором, а адаптации самой системы к текущим условиям, она будет занимать время. Здесь необходимо людей учить. Еще аналогии. А что? систему людей научить, чтобы они уже работали с системой, с настройкой и учить систему. Ну, наверное, так корректнее будет. Аналогия с IT-системами, э, с настройками. Но здесь э, во многих, если говорить про сетевое оборудование, но здесь вот навряд ли такое вот возможно, что пришел, поставил, кнопку нажал все заработало. Все равно необходимы вот как раз элементы да, понимания, э, настройки, навыков и вот знаний, как это все делается. Вот это мы и обучаем. А по IT-спросу гораздо несравнимый э, по обучению, э, чем с нашим рынком информационной безопасности. Вот. Если бы это было идеально там, было бы, наверное, прекрасно, и бы таких проблем не было. Ну тогда надо, наверное, все-таки еще попробуем вернуться, раз пошла такая пьянка, да, то есть по поводу а, «нажал кнопку и все заработало», вот как у нас, Алена, а, ищутся-то те люди, которые должны делать то, после чего мы нажимаем кнопку у заказчиков, и все заработает. То есть а, какой спектр навыков разработчиков нам необходим для того, чтобы писать те системы, которые, как видят коллеги, должны работать гораздо интересней, чем у нас вот тут все представлено. Позвольте, я перед тем, как начну отвечать на этот вопрос, задам уточняющий вопрос. А Нужны ли вот такие разработчики, которые доведут Нет. продукт до этого? Потому что маркетологи и продавцы начнут кричать, что пора это продавать, когда будет сырая бета. Ну Чуть пошире взяли, да, так немножко? Я, честно говоря, хотела пошире ответить на этот вопрос и сразу чуть-чуть э, прокомментировать предыдущих спикеров. Потому что на самом деле у нас сейчас, э, мы очень много работаем со студентами, мы очень много берем ребят совсем-совсем с нуля, и там лет через 5-6 долгой кропотливой работы, мы имеем офигенных классных инженеров, э, и... За все эти годы работы с этими ребятами не сложилось ощущение, что нам не хватает специалистов узконаправленных, выученных нажимать одну кнопку одного продукта. То есть все-таки мы ждем от вузов и центров больше ребят, которые умеют принимать решения, которые умеют строить свои голове логические структуры, схемы. Да? То есть есть много компаний, где работают там те же программисты, безопасники, выученные как раз вот на этот один маленький кусочек, и они совершенно непригодны не для, любой, для любой другой работы. То есть мы сталкиваемся с тем, что нам нужно либо огромное количество времени их переучивать, либо же нам… Мы платим за лишний опыт, который нам не нужен. Либо да, мы сталкиваемся с ситуацией, что программист умеет там вот столько, ну или там, любой другой специалист. Нам из его навыков нужно вот столько, но все вот это мы должны оплатить. Да? То есть это вот как раз к тому, что мы ищем высококвалифицированных бесплатных специалистов. Мы просто страдаем немножечко и иногда вслухнуем, на тему того, что все вот это мы должны просто кому-то подарить. Поэтому, конечно, несмотря на то, что таких специалистов, их нигде не взять. И несмотря на то, что обучать и вкладывать это гораздо дороже в итоге, чем взять сразу опытного, то все равно наша задача как специалистов внести вот в этот, этот вклад в рынок да, и все равно продолжать этим заниматься. Слава богу, у нас у eBay рынка сейчас есть такая возможность продолжать. Соответственно, все-таки самим обучать внутри этих ребят, у которых будет тот профильный опыт, Который нам будет сто процентов полезен за сто процентов их зарплаты, а не все, вот это, где мы сможем взять только вот такую капельку. Да, okay. То есть нам заказчики там из года в год бюджеты не, не, не всегда расширяются, так как банальная инфляция на разработчиков, которая у нас присутствует, и получается так, что мы должны все больше и больше и больше оплачивать тех, тех компетенций, которые нам не нужны. А жить-то за счет чего мы должны? коллеги? И, вот все, и все хотят попробуем. от нас кнопку. Вот дайте кнопку, сильвер будет и мы по ней все сделаем. Вот Анастасия очень. Саша, чуть-чуть да -да -да. тормозну, да? чуть-чуть тормозну обсуждение. Мы идем совершенно правильно, но вот не в том направлении. Попробуй объяснить… Попробую объяснить. Вот смотрите, мы э, затронули вопрос образования, да, мы затронули дополнительного образования, да, но с самого начала мы э, смешали сразу все уровни образования и все степени образования. Давайте попробуем все-таки разделить. Да. Я начал с того, что нам не хватает специалистов среднего технического звена, а мы начинаем говорить, что нам не хватает технических навыков, специалистов высшей школы, а они там и не должны быть. Мы говорим о том, что вот студенты, они вот не обладают специальными техническими знаниями. Если правильно их образовывать, несмотря на все фосы, да, несмотря на все новые стандарты, правильное обучение, оно никогда не отстает. Оно всегда идет в ногу со временем, потому что, ну, например, все мои дипломники, которые выходят на диплом, они все уже работают. Да, все имеют практический навык в каком-то направлении. Больше того, отдельные компании мне даже звонят благодаря за этих студентов. То есть я вот, э, могу с гордостью сказать, что мои студенты они отвечают современным требованиям. Не все. Да, мы выпускаем в среднем там, э, 40 человек на курс, да, и из них там, пятеро идут реально по специальности. И все мои. – Хорошая у вас то, то, что мы с Андреем вот, обсуждали они все равно уходят специалистами, которые понимают, зачем это надо. Они не всегда знают, как это сделать, да, что нужно делать в конкретной ситуации, но они понимают, зачем это надо сделать. Вот тогда нужно понимать, что если у них не будет вообще никакого опыта практического, да, вот, там, покрутить гайки и что сделать, тогда их нужно обучать. Да. Если у них есть какой-то практический опыт и понимание того, зачем они это все делают, да, то это те специалисты, которые потом ставят руководителями. Но понятно, что руководителями никогда не становятся за один год. Да, вспомните, офицер, закончивший военное училище, командует только взводом. Да, для того, чтобы командовать ротой, ему как минимум нужен какой-то там не менее трех лет. А уж для того, чтобы перейти в роту или в батальон, это отдельный вообще период жизни. А батальон отдельный, так ему еще надо академию закончить. Анастасия согласна? Смотрите, коллеги, наверное, здесь так. Хочу рассказать, наверное, про кейсы, которые сейчас там активно мы с разными партнерами обсуждаем на рынке, в том числе заказчики. Так или иначе, все крупные компании, зрелые заказчики приходят к тому, что обучать людей под себя нужно самостоятельно. Здесь с Аленой полностью согласна. Кстати, по поводу тезиса, что учить человека самому, чем брать готового с рынка, мы по нашим расчетам учить самому, дешевле, чем брать готового с рынка. С точки зрения расчета там в каком-то периоде времени. И здесь как раз согласно да, тоже с предыдущими пикерами, надо понимать, кого и зачем мы учим, да, соответственно, там. И здесь надо ориентироваться на обучение людей с точки зрения, опять же, соглашусь с тезисом, чтобы они ну, умели мыслить, да, то есть не просто исполнители задач процессинговые просто там, которые выполняют задачи, а люди, которые умеют ориентироваться в той или иной там ситуации, потому что это часто необходимо. И и, собственно там все это невозможно без практики. Поэтому здесь мы там тоже активно поддерживаем и преследуем историю того, что даже при, при обучении любого уровня сотрудников под любые задачи необходимо как можно больше практики для того, чтобы там сотрудник получил необходимые навыки для той или иной компании. Поэтому здесь вот мы движемся в этом направлении. И второй тезис, который я хотела рассказать по поводу вендорских обучений в том числе. Опять же там зрелые заказчики, зрелого уровня, которые там могут открыто смотреть в глаза своим каким-то кадровым в том числе проблемам, Обучая сотрудников различным вендорским курсам или просто курсам по информационной безопасности, сейчас там приходит к тому, что им не просто бумажки нужно получить, да, то есть им нужно понимать, что люди действительно обучены, люди действительно прокачены, они понимают, чему они научились. И здесь опять же там заворачивается это все на практическую отработку. то есть Здесь мы считаем, что вот практика, да, на одном из недавних форумов прозвучал тезис, там, что вообще может быть не надо высшее образование получать сотрудникам информационной безопасности. Нет, конечно, надо. Но нужно как можно больше практических ну, отработок, навыков под конкретных отраслей, где они будут в дальнейшем работать. Александр, можно я в зал вопрос? Просто смотрю, сейчас кто-то прибавляется, кто-то приходит, кто-то уходит. Чтобы более так, целевым образом вести дискуссию, коллеги, а кто из вас является работодателем в зале? Ну, в своей организации. То есть те, кто ищут себе... Так, вот есть руки. А кто в другой стороне именно те люди, кто строит карьеру свою или там ну, сотрудники? Ну, те самые специалисты или руководители. Вот, да. А есть еще... Лес рук. А есть еще... Ну, уже больше. А есть еще те, я вижу, знакомые лица, кто обучает информационной безопасности. Так, да, еще еще один человек не признался. <смех> Тебя в <взяли>. зале. <смех> <О>, еще <смех> признался, да? признался, да? Так вот, вот наша целевая аудитория. То есть с кем мы ну, обсуждаем, общаемся и, может быть, ближе уже. Мы можем бороздить сейчас космос, да? То есть мы гуманитарная такая секция. Но попробовать приблизиться к Земле. Веди нас. Ха, ну тут очень интересно, еще хочется услышать по поводу того, как это делается у интеграторов, потому что с точки зрения вендора тут все понятно, с точки зрения учебного центра понятно, с точки зрения того, кто учит, понятно, да, а большая нагрузка лежит на интеграторах при внедрении. У них-то как с этим дела обстоятся? На самом деле мы тоже приходим к тому, что молодые кадры – это наше все. По нескольким причинам. Первое – они… Уже э, они у, привыкли учиться, То есть, потому что, особенно те, которые вот, либо на последних курсах, либо только что закончили, они не отторгают обучение. И они привыкли это делать быстро, впитывать очень много информации. Второе, они умеют уже доводить до конца. Почему? За то, чтобы действительно это были э, выпускники вузов. То есть они умеют доводить дело до конца, и это касается и дипломных, и курсовых, и так далее. Да? да, мы признаем, что очень много прикладных навыков у них отсутствует, но наша задача их обучить. И действительно… И в прошлом опыте, венторском вендорском, и в интеграторском мы понимаем, что это и дешевле в итоге, и благодатнее почва. И в этом, естественно, мы идем дальше. То есть что-то даем, какие-то навыки мы в качестве базовых знаний, в качестве лабораторных каких-либо, но и доучиваем, естественно, с нашими партнерами в учебных центрах. И с учетом того, насколько загруженная... Наши партнеры, у них все хорошо с направлением к ним на обучение, потому что попасть в группу бывает крайне сложно. Ну вот, да, прокомментируйте, Андрей раз улыбается. Очень интересно, что, что, вы, что вы можете ответить на Нет, то, что, я то, что я и киберполигон, и Ангара Я, я бы сайного. маленькую ложку дегтя в эту радужную картину добавил бы вместо комментария, Потому что, безусловно, взять новичка и доучить его, на самом деле, действительно дешевле, чем взять готового специалиста. Потому что там вот если ориентироваться на тот же хедхантер, там, условно говоря, там, средний по его заявлениям специалист, хочет 150. Компания, допустим, имеет бюджетную ставку там, 75. Чтобы довести новичка до нужного компании уровня, нужно 350-400 тысяч. То есть меньше, чем за полгода как бы, новичок на меньшей зарплате отобьет те деньги, которые пришлось бы платить опытному специалисту. Но тут возникает как бы вот такая дилемма, что этот новичок, съев вот эти там 400 тысяч денег компании, становится опытным специалистом, и зарплата в 75 его перестает устраивать. И здесь возникает очень-очень непростой вопрос, а сколько человек будет жить в компании? Оксанов? Да. Да. А на самом Оксана деле... Анастасия, они, мне кажется, придерживаются категорически другой точки зрения. А я так и не понял, что означает все-таки вот, вот забавный термин дополнительное образование. Да, там вот дополнительное, да. дополнительное к тому, что человек готовый специалист, дополнительные сейчас девушки выскажутся, и мы тогда. Коллеги, вы знаете, мы живем в совершенно потрясающее время. Да, время стоит в том, что. Мы не изучаем информационную безопасность. Отнюдь, вот то, о чем вы будете говорить, дополнительное образование это не изучение информационной безопасности, это ее построение. Мы ее строим. И отсюда сразу возникает тезис. Понимаете, мы строим каждый раз все больше и больше сложнее и нужнее. Да? Поэтому дополнительное образование это как раз тот этап, когда мы обучаем тому, что мы построили заново, построили что-то того, чего раньше не было. И поэтому вот такое дополнительное образование, оно становится абсолютно необходимым. Ну, самый простой пример. Я Сашу знаю уже ну, очень много. Да. Тот продукт, который был тогда, когда мы с ним познакомились, да, и тот продукт, который сейчас, да, это не просто две большие разницы, да, это разные планеты. Если бы мне сказали, что нужно обучаться Зигуриону тогда, я бы сказал, зачем? Но сейчас я понимаю, что без какого-то дополнительного, хотя бы элементарного погружения в эту тематику, я уже не смогу поддерживать или там, руководить своими специалистами. То есть такое дополнительное образование оно возникает по необходимости, потому что мы строим эту безопасность сейчас сами. Вот мы с вами сейчас и с вами сейчас, мы ее строим сегодня, мы пишем сами эту историю, мы ее не изучаем. И поэтому нам это образование нужно обязательно ну, то есть это непрерывный процесс, да, Аксен? Абсолютно непрерывный процесс. Абсолютно, причем, что вот э, здесь две части будет у меня ответа. Первая, это касательно готовых специалистов. Их нет. Если профессия достаточно молодая, относительно других, да, там профессий. И, и уже известно, что процентов 10 только остаются в профессии. Остальные расредотачиваются в совершенно другие рынки. И давайте представим, сколько сейчас медлов. Их очень мало, и каждый их хочет. Да, то есть и на всех не достанется естественно все понимают что медлы нужны на них строится очень многое да, то есть так же как и сеньоры. но их не настолько рынок насыщен как бы хотелось и поэтому единственный вариант это идти к истокам к наставничеству обучать, да, то есть готовить своих медлов но как долго они будут закрепляться действительно чем моложе специалист тем им больше нужно динамики изменений скорость изменений то есть скорость изменения зарплате да, скорость изменения каких-либо мотивационных, стимуляционных там, э, принципов их работы и, мы, и, и скорость изменения их должности, да? то есть если он был стажер, младший и так далее. Да? То есть, там, и мы понимаем уже изначально, э, каждый работодатель должен понимать, что если э, бывший стажер проработал у нас два года, это хорошо, потому что он захочет посмотреть мир он захочет посмотреть других работодателей, но за два года, поверьте, он отработает свое. Он даст... а можно такой да. вопрос? Вот, вот если применительно прямо к Ангаре, какой процент в Ангаре составляют взрослые в недрах этой компании сотрудники? Это просто очень интересно. Ну, то есть, это, есть люди, которые туда пришли, скажем, там более или менее стерильными, и остались там на многие годы. И какой их процент? Это очень, очень интересный вопрос, который вот для вот Ангара, она как лакмусовая бумажка в этом плане. Потому что компания достаточно молодая, молодая. и начиналась она практически там, да, там, с одного-двух людей. Вот. Как вот а, этот а, путь прошел? Тем более, что большая часть его пути была на ваших глазах, насколько я понимаю. Да? Вот очень, интерес, очень интересно, что при той динамике, которую мы обсуждаем, есть компания, которая сколько лет Ангаре? Семь. Семь, 7? 7. 7, да. Вот за семь лет Компания прошла от одного двух сотрудников к большему количеству. Сейчас Оксана тоже расскажет. И мне просто интересно, сколько людей туда пришло и осталось на долгие годы, и насколько. Это очень интересная статистика. На самом деле сейчас 15 процентов это костяк, который вот рос. Именно рос. Да, в Ангаре, и которые работают больше 6 лет. Да, то есть мы говорим, что 7 это собственники в любом случае. Да, то есть там. И это неплохой э, на самом деле процент да, для компании. Но э, зрелость, вы понимаете, да, то есть компания она же тоже становится более зрелой со временем. И вот сейчас пришла зрелость к стажерам. И мы делаем акцент на стажерах. И вот буквально там, 3 июня запускаем очередную да, там, стажировку для студентов. И э, мы рассчитываем, что процент людей Которые вырастут в ангаре, он увеличится. Мы сделаем на это ставку. Для нас 15% процентов это мало. Потому что знаете, как это, я считаю, что каждый в отрасль должен говорить о том: если не мы, то кто? Да, очень интересно. – Да, конечно, конечно. Из такой исторической справки и к будущему вот взглянуть. А что в будущем будет? Из истории 25 лет мы обучаем информационной безопасности. Как было? а было, что внедряли у заказчика, был запрос на обучение, мы были при интеграторах и обучали. Никто больше не занимался образованием, ну, кроме наших высшей школы там, регуляторов. Далее, лет 10 назад тенденция стала возникать у передовых компаний в области ЭБ, их несколько, да, которые было, которых которые начали задумываться над тем, что пора уходить в вузы. Даже лет 15 назад это началась тенденция. Дальше за этим все пошли, все игроки пошли в ВУЗы, то есть нехваткой все осознали, что нужно ловить там. Дошли до третьих, вторых даже курсов, сначала до выпускников, ну то есть до выпускных курсов, дальше глубже и дошли уже до первого курса, сейчас уже смотрят в, уже в школы. То есть, а вот… Вы... Что будет в будущем? Это вопрос вот мнение даже ко всему Юрий, залу. Да? Витальевич, у меня а. к тебе вопрос да. конкретный. Да, у, у тебя, да. как ни у кого на конференциях, часто бывают люди, которые ответственны за профильное образование. Мы всех их прекрасно знаем, можем перечислить, но не обязательно. У меня вот есть конкретный вопрос: стоит ли как бы, вот поднимать вопросы качества обучения профильных специалистов в вузов? что бы не появлялось, это вот странное слово дополнительное образование. Да? Или мы будем учить каким-то другим направлениям, к которым дополнительное образование не будет иметь никакого отношения, а это будет второе базовое образование. Вот мне больше нравится, что есть базовое образование, а есть второе базовое образование. Это получается, что дополнительное образование к некому полуфабрикату. Вот нас устраивает этот полуфабрикат? Похоже, что никого не устраивает. Что мы с этим будем делать? Хотим ли мы эти вопросы поднимать? Или у нас выходят недоучки, и мы со всем этим, так сказать, миримся? Как Давай, это будет? Расскажи, веч, Вечная тема. С чего ты начал? Как раз ну про дополнительно профессиональная И э, обучим сами. Да? А кто-то скажет, обучимся, обучусь сам. сам. То есть уже такая форма тоже что имеет место быть. Вообще, с одной стороны, система долго не изменится, вообще системные вещи, они меняются очень долго. Но мы живем в век таких резких изменений, что вы видите, что даже система Болонская, она уже, вот, все. Наши руководители нашей страны уже говорят об изменениях, да? И все задаются вопросом сейчас в образовательной сфере, в том числе вузовской, а В какую сторону, как это будет выглядеть? выглядеть? Ответ – не знаем, но будем искать. Возможно, это синтез будет чего-то. Дальше. Пока не отвечаю на вопрос, такая подводка. Пример. Заканчивает дочь бакалавриат по ну, профильной нашей теме. Я говорю, магистратуру следующая. Она говорит, нет. Я говорю, ну почему? То есть я говорю, все равно же нужно дальше развиваться. Ты знаешь, вот того, что я сейчас получила в УЗИ, как для уровня бакалавриата, то есть мне достаточно по уровням знаний, причем известно в УЗИ страны, у наших известных там, товарищей, по уровню знаний, но ну, вот недостаточно. И э, здесь большой плюс, что начиная со второго курса человек просто уже работал. И говорит, мне сейчас важнее получать скиллы, уже связанные непосредственно вот, э, с самими ну, процессами работы. За это время человек строит карьерный путь э, в, одном, в одной организации, то есть год-полтора в среднем происходит да, изменение. Я говорю, почему? Да потому что я сейчас набираюсь от этих навыков. Это вот к теме того, что переходит ли этот навык к другому. Люди, но ну, э, наши специалисты. Про вузовскую систему нашу. А, Вузы мы... у нас получили государственную поддержку после пандемии. А дополнительное образование этой поддержки да не получило. Да получали поддержку, это ну, вот, в принципе э... нормально. Давайте, давайте Я... поймем, эта поддержка-то куда ушла? Она, поддержка. она нам помогла вот, э нам, для нам, того, чтобы нам писать Андреем, классные нас... продукты? Да, нам резине? с Андреем особо это не помогло, но ВУЗам это э реально помогло в том плане, что, например, была целевая программа федеральная на оснащение э -э лабораторий, э в том числе средств защиты информации в ВУЗах. И сделали это, сделано это по субъектам. Благо, но ну, закупки прошли у наших вендоров, не у всех, наверное, у вендоров это происходило, но снастили вузы хорошими лабораториями. Да, вопрос обновления лицензий и так далее, это второй вопрос. Вендоры готовы их обновлять и бесплатно. Готовы. Да, да. готовы. Но что происходит? Мы ну, оснастили, да, а вопрос в том, что используют ли это оборудование. Ну, кто в заказчиках работает, наверное, слышали истории, когда оборудование поставили, первого настроили, а дальше эксплуатация и вопрос, что там, под, под замок закрыли, что-то еще, отсюда дырки-то у нас в системах там тоже, тоже бывают. И также аналогичная ситуация происходит, что тяжело э, по каким-то своим там, причинам в вузах да, вот эту тему разогнать, чтобы э, у некоторых лабораторий используется очень хорошо, более того, что они даже зарабатывают дополнительные средства, не будут называть вузы, кто сумел сориентироваться, а у кого-то оно простаивает. Причем, если кто захочет, пожалуйста, вы это оборудование можете запрашивать у наших разработчиков-вендоров. И э, на очень супер льготных условиях это просто э, счастье какое-то, когда вы представляете. Теперь про э, киберполигоны. Вчера прозвучала идея. Э, э, она национальный киберполигон, не, кибер не путаем. Э, э, можно, да, но ну, национальный, тут еще и киберполигоны по субъектам. Вчера Максу Тегеревичу Шадаеву задают вопрос, э, ваши коллеги, кстати по рынку DLP, задают вопрос необходимости создания как минимум семи киберполигонов, субъекты на базе вузов. То есть надо это делать. И мы, они с этой инициативой выходили, но и не там. На что, на что как раз Ксутикорович говорит, что коллеги, ну, значит, как-то не, не дошли, видимо. Хотя работа-то ведется, работа ведется, и это вот, кстати, вот, части тех самых лабораторий, которые в вузах, но на практике занимаются, ну теперь вот вам слово, наверное, да, как это, как это видится, как это будет в стране, куда могут студенты обратиться. Смотрите, коллеги. Не рейт... обижай наших девушек, Тавич, а, давай, Девушки сами, кого хоть, хотят, хочешь обидеть, если надо будет. Смотрите, коллеги, да, если не против, начну, Оксана, если разрешишь пример, на Ангаре приведу, потому что, собственно, работала там тоже и знаю изнутри. А смотрите, мы с вами сейчас разговариваем о сотрудниках, как о каких-то там единицах. Молодое поколение, особенно сейчас молодые ребята, достаточно амбициозные, они все-таки воспринимают себя как личности. И кроме зарплаты, кроме навыков знаний, которые там получают, они являются экспертами, каждому из этих сотрудников необходимо понимать свою ценность. Что он значит для компании, что он значит для отрасли и так далее. Вот как бы прекрасный в Ангаре есть пример там людей, ребят молодых, которые выросли, понимая свою ценность, понимая свою необходимость работы в компании. И тогда и сам человек будет более настроен там, к получению там, зна ну, и впитыванию знаний в том числе. Теперь, что касается полигонов. Смотрите, на самом деле работа эта ведется. И в частности, там Solar открыл на базе пяти вузов уже свои Центры, которые сейчас наполняются контентом, а там, там, собственно, есть лаборатории, на которых можно пройти практически вот эти образования. Здесь, наверное, вопрос, который нужно совместно с другими там коллегами, которые занимаются полигонами, обсуждать и выносить условно на регуляторов. Здесь, смотрите, на самом деле полигоны могут являться прекрасной площадкой для проверки, собственно, там уровня знаний, среза знаний. там Даже на уровне там, регуляторов можно этот вопрос поднимать, обсуждать. И нужно, на самом деле, поднимать и обсуждать. Потому что там, опять же, возвращаясь к тому, что, чтобы это не была просто бумажка, да, чтобы это было действительно знание практически отработанное. работа это ведется, но, опять же, там... Поддержу тезис, что все очень долго и все, что там вещи, которые там да, системные. А, опять же, там с точки зрения внесения изменений в программу. Да, например, если это какая-нибудь стековская программа обучения, внести в нее какие-то изменения, согласовать, чтобы даже внести туда блок практической отработки, это очень долго, сложно ну, и занимает очень много сил и ресурсов. А вот есть не секрет, по каким Просто критериям, то есть. Да, а, смотрите, изначально здесь, так как а, национальный Киберполигон, там проект Минцифры, изначально мы брали вузы, которые входят там в юрисдикцию Минцифры. А, да, соответственно, и сейчас мы, в принципе, на самом деле, мы работаем по принципу, кто сейчас. Есть ряд вузов, которые сейчас понимают, да, что нужно очень активно двигаться, хотят развивать что-то новое. Ну и, собственно, мы общаемся с теми, ну, заключаем партнерские соглашения к теми, кто готов двигаться, развивать и вкладывать совместные усилия там, в написание этих образовательных программ. И какая конкретная цель? А, смотрите, на самом деле конкретная цель здесь вот возвращаясь к обучению в вузах, да, мы вот смеялись, что типа мы там спустимся до уровня школьников, а я считаю, что это правильная идея. Вот я, например, когда поступала. Это не смех, это вот как раз фьючер эээ... посмотреть, Просто что будет. На самом деле я когда поступала в институт, я вообще в принципе, ну есть профессия врача, да, как бы, а там же внутри сотни специальностей, как бы. Все в я... да, да, да, да, да, да. Da, собственно, вот поэтому, как бы каким врачом я хочу стать? Вот то же самое там, моя сейчас учится в школе, на вопрос, кем работает твоя мама, моя мама — хакер. Все. Ну, я говорю, ты, пожалуйста, так никому не говори, а то у меня скоро придут за мной, это все условно. Но, опять же, там, да, ребятам, которые поступают, выбирают профессию. Здесь, мне кажется, что нужно еще и на школьном уровне какие-то, не знаю, проф тесты, специализацию, чтобы они понимали вообще, куда они идут. Потому что приходит человек, я буду разработчиком, садится, а там как бы куча строчек кода, и он там засыпает, и он ему неинтересно, как бы, и он такой, все, это не мое, я ушел. А может быть, на самом деле, он бы был бы более полезен, не знаю, в анализе. Еще где-то. То есть как бы, здесь вот этих нам очень сильно не хватает профориентации молодых ребят а, и направления их вот в эту сторону. Ну, это мое там, сугубо личное мнение. Ну, и вообще в ориентации достаточно сложно без взрослых. То есть, благо, что есть вы, есть компании, крупные компании, которые уже с проникновением действительно уже в старшие классы школ пошли. Тезис был прозвучал, где-то что в детские сады да, дойдем? При как раз демографическом изменении, ну, спаде, который уже произошел, мы сейчас получаем. Юрий Кстати... Витальевич, что-то хотел сказать по этому поводу. Было бы здорово, если бы мы не только, но это такой сферический конь в вакууме, да, и мы сейчас пофантазируем на тему, но было бы здорово, если бы ребятам не только давали возможность протестироваться да, и э, куда ты хочешь, а еще и рассказывали, рассказывали, что мир большой, что профессии очень много в рамках каждого направления, что программисты это не только там сидеть в кнопках, это целый огромный мир, что любая абсолютно профессия, даже у нас в информационной безопасности, есть огромный простор как там для математики и технических специальностей, так и для огромного количества творческих специальностей. Да? Если мы там тоже внутри DLP, то по попробуйте, найдите человека, который тексты умеет писать про DLP. Это же просто, это с ума сойти, их полтора на рынке, и все их друг друга знают. И, и три из них здесь на конференции сидят, да, совершенно верно. То есть, ну, то есть, а вот сейчас Василий Андреевич как раз выскажется. Да. Сейчас, сейчас мы захантим Василий Андреевича. Есть у нас такая программа на базе Сириуса, собственно, я с одним из крупных там представителей регуляторов отрасли делаем программу, где мы собираем школьников. Для начала делаем там различные им мастер классы вообще там погружение что происходит. А потом, там, собственно, даем какие-то лабораторные работы, смотрим, кто из них там более сообразительный. И, собственно, регулятор там устраивает ряд неких мероприятий, обучений со срезом знаний. И уже наш школьников, он уже подзабирает под себя, то есть ребята, поступая в вуз на первый курс, они уже знают, что они выйдут на стажировку там условно в эту компанию, потому что их там в Сириусе отметили, что как бы, ну, голова соображает. И, собственно, и, и их, кроме там профильного основного образования, да, там вузовского, плюс еще они там стажируются в компании, и, собственно, вот тебе тот самый а, специалист, который все знает и принимает. А как эти школьники к вам туда попадают? А, смотрите, есть специальные программы, то есть здесь, а, да, здесь можно отдельно потом обсудить, например, там с точки зрения финансового сектора, здесь там являются там они драйвером а, этого процесса. Есть некоторые активности, которые идут от Минцифры. То есть, здесь нужно опять же там смотреть, понимать, там детально есть коммерческие там, такие же активности, где заказчики приходят и говорят: вот сделайте нам вот так, то есть, вариаций разных много. Можно еще добавить у Сирии. Спасибо большое, что... в части с на обучение по информационной безопасности. Вот эту цифру так вспоминаю, что в той же Баунке помню: была года три назад, была фраза: Слушай, говорит, перебор, говорит, там 4 человека на место. А вспомнил прошлую неделю. Встречаемся с коллегами из белорусского вуза, с Беларуси, встреча была на прошлой неделе, и говорим: а как у вас? Он говорит, ты знаешь, нет людей. 20 мест бюджетных открыли, нет людей, набрать не можем. Я говорю, как так? Я говорю, у нас наоборот, у вас другая ситуация. И э, кто-то из наших пошутил, вузовских. Говорит, так пусть ваши к нам тогда. Может, они все к нам здесь будут. То есть разница спроса, Но там немножко чуть другая ситуация, возможно. Да, но вот такой парадокс. То есть у нас там 3-5 на место, на бюджетное место. Я не говорю про целевиков от ФСТЭКа или ФСБ. А вот э, там такая ситуация. Оксана. Ну, касательно Беларуси, я хочу сказать, что три года назад там было 10 человек на место. Но изменилось. Да, там кое-что изменилось. Вот. А что касается школьников, отлично, это родители. Родители, э, активные родители, это как раз поставщики школьников, которых мы обучаем. Да, то есть если э, есть от родителей запрос Расскажите классу, где учится мой ребенок, о том, какие есть профессии, что они себя представляют, что такое работать в офисе на той или иной профессии, это отличный просто это клондек на самом деле. Про школьников анонс тогда можно? У кого знакомых ваших, либо ваши дети в старших классах, просто анонсируем, мы внутри себя запускаем в академию проект «Пчелофирма». Как раз, да, вот такое название, то есть это рабочее название, над проектом несколько месяцев идем работы, как раз ориентация будет на школьников и прокачивать их по краске лам, касающимся информационной безопасности, в том числе чуть-чуть про -чуть профориентирование. Для чего? Для того, чтобы в помощь уже быть как раз таки нашим будущим разработчиком. Сейчас приглашаем как раз начинаем взаимодействие с вендорами и э, с компаниями в субъектах федерации, с тем, чтобы выходить на то, чтобы э, ну, через элементы практики как бы они сами для себя через вот нашу, вот скажем так, воронку проходили и ловили себе людей. Вот. И последний момент. Вот, вот в этой связи мы уже затронули, как у нас самое начальное образование, может, с чего оно может начинаться. Вспомнил я такую историю, о которой развлекаются многие интеграторы. Ну, я знаю, там ряд из них занимались этим достаточно активно. Для привлечения различного рода специалистов это просто специалисты ПБ, это разработчики, это пентестеры и прочее-прочее. Вот кто как из вас относится к хакатонам? Есть у кого-то мнение по этому вопросу, или это неинтересная история для нашего обсуждения? Ангара три года подряд проводит хакатон на, на базе РГГУ. И, ну, действительно, то есть... то есть... это как бы уже состоявшиеся люди, которые видят себя в профессии, и они хотят как-то очень активно заявить о себе, да? Это не те, которых мы готовим вот чуть-чуть старше памперсов, а это уже что-то такое более сформировавшееся, да? Вот что тут? Знаете, на самом деле... Туда приходит не обязательно, что да то есть интерес. Интерес попробовать себя, интерес проявить, интерес выполнить какие-то задания, достичь какой-то цели, получить даже тот же приз. но ну, То есть сначала неосознанно. Для чего это нам, с другой стороны? Мы же понимаем, когда мы на рынке B2B, да, там крупного интерпрайза, нас мало кто знает. Да? Компании тоже должны говорить, что мы есть, и это больше нужно нам, компаниям. Да? То есть там, и, если честно, это больше маркетинговые, такое имиджевое мероприятие, нежели выявительное. Потому что, к сожалению, после хакатонов это не источник привлечения кадров, потому что там 1% максимум. Те, кто действительно осознали и хотят остаться. Андрей? Может, ну, я немножко с другой стороны скажу, потому что я общался с коллегами из вузов. вот Они говорят, что хакатон — это один из способов удержать студентов в профессии, чтобы они не уходили, не доучившись. Потому что учить там, условно говоря, основы криптографии, нормативку в стек ФСБ а, и утечки по техническим каналам им скучно. А когда из них делают белых хакеров, это им по фану, и они на это соглашаются. И благодаря тому, что там в ВУЗе есть как бы там своя команда CTF, которая ездит, там, участвует в каких-то соревнованиях, они удерживают в профессии огромное количество тех, кто мог бы просто развернуться и уйти, не доучившись. То есть основная идея изначальная ПХД, она очень важна, да? Вот еще другой есть другая сторона медали. Это по опыту проведения, когда взлет был по сетевым играм. И сейчас как-то все оно уже систематизировалось. Да, Юрий Витальевич, да. у тебя же CTF-то много проводилось. А, Что-то это за несколько делал. Там Роскрипта, когда ПХД конечно, конечно. проводили. Да, да, да. А дальше мы не стали проводить, потому что это емкое, емкое мероприятие, и благодарность тем, кто их организует. То есть там реально ресурсы емкое мероприятие. И по итогам CTF, когда наши ребята стали выезжать, их приглашали на международный CTF, там. Только, съездили, только съездили в Корею, тут же еще до вылета из аэропорта оферы получили. Вот. И вот вопрос «утечка» — это еще тогда было. Сейчас сейчас по-другому уже. -то, да? <смех> То есть это обратная сторона для, ну, для работодателей нашего, да вообще для страны. Коллеги, это просто я CTF поддерживаю очень здорово. У меня студенты играют. Больше что у нас в УЗИ есть собственный CTF. Но я немножко о другом. CTF, да, это такая, я считаю, одна из форм, в том числе вузовского образования, которая помогает удержать людей в профессии. Да. Но я вот хотел пару слов там буквально сказать. Совершенно замечательная вещь ⁇ Сириус ⁇ Но Сириус изначально ⁇ это место формирования интеллектуальной элиты. А мы говорим о том, что нам нужна вот в обычной повседневной жизни элита, она всегда найдет себе место в жизни, и больше того она там уже заранее, там дорога у нее прописана. Мы говорим о том, что нам нужно... Люди, которые занимают вот как бы повседневные в нашей жизни, да, те специалисты, которые реально работают в реальном секторе, это совершенно д -д другой подход, другие а, требования к людям и другие результаты этого образования. Вот. Мне очень нравится идея с полигоном, но проблема в том, что полигон, скажем, для коммерческого банка и для вуза, да, это разные полигоны, это слово одинаковое, а задачи разные, да, и э, организация процесса разная. Ну, для примера, если банк отрабатывает там, взаимодействие подразделений между собой при там, не знаю, комплексных атаках, это одна история. Да, а когда ты студентам должен показать, что, ребята, вот смотрите, что такое вирусное заражение, вот, смотрите, вот такие этапы. Вот такие участники, вот так оно распространяется, вот такие результаты. То есть я должен разложить процесс, там, атаки или еще какие-то вещи на составляющую, каждую из них показать живьем. Да, меня не интересует взаимодействие подразделений, да, при выполнении комплексной и, атаки. И, и полигон в этом смысле задачу не решает, да? А полигон эту задачу решает, да. Он решает. он решает эту задачу, но если он правильно организован. Вот, но... Таким полигоном доступ есть не у всех вузов, к сожалению, вот если не попал… Вот, вот. Ну, мы же как раз обсуждали, да, как вузы выбираются. И поэтому большая проблема в практическом наполнении тех знаний, которые мы пытаемся давать студентам. Та же самая вирусная атака. Что такое вообще DLP с точки зрения обучения? Это, это что, вот, чему мы должны научить студенту, когда мы им рассказываем по защите от, от утечек? Ну, вот, по вашему мнению, это как? Я могу но, ответить свое мнение. Да? Нет, вот, я, а... я понимаю, но дело в том, что есть э, общее понимание того, что мы собираемся защищать, от чего. Да? Что каналы утечки есть определенные. Да? Но сначала понять информацию, ее категорирование, места хранения. Соответственно, после этого ты начинаешь понимать уже Если она где-то хранится, да, то это может быть потенциальным каналом утечки. И уже исходить оттуда, а не исходить от того, что есть программный продукт, да, программно-аппаратный комплекс, который решает вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. А откуда я знаю, что он закрывает все, что мне надо? Я знаю, что он делает вот это. Но, во-первых, я не уверен, в том, что он закрывает все, что мне надо, а во-вторых, я не уверен, что те каналы, которые он закрывает, у меня есть, и они для меня актуальны. Учителя могут быть разные, а цель у нас одна. Правильно, поэтому образование с точки зрения защиты от ЛП на самом деле тоже требует специального подхода. И опять же все начинается с вопроса «Зачем?». Да, что мы защищаем? От чего мы защищаем? Зачем нам вообще это нужно? А потом уже обучать каким-то техническим вещам. Если вуз должен дать принципы, научить правильно смотреть и правильно подходить к вопросам, да, то уже дополнительное образование должно уже вот с этим пониманием как, рассказать ему что. Но мы уже тут зафиксировали, что у нас обучение по ДЛП оно вообще крайне скудная история, да, и поэтому не по, совсем по, по не, гамбург. Не, не... Да, сейчас, сейчас Юрий Татч, по гамбургскому счету, значит, как оно должно быть, это понятно. Но если, в принципе, даже примерно так, как вы говорите, Василий Андреевич, это очень сложно сказать, да. Ну, насколько круглый стол называется экспертиза. Да? Экспертиза по, делу, да, по, по защите угрозы. от внутренних угроз. Ну, вот мы там, на полтора часа бы не растянули чем а вот, поэтому... А вот вопрос, если мы про внутренние угрозы. А у кого внедрён DLP на предприятиях? Вот. Оставшаяся часть... А кто внедряет? Смотрите. Да, вот три, три, ну, три руки. А у остальных его нет. Либо И, не знают. А, либо не знают, поэтому просвещают. Да, Я хорошо пример, пример приведу. Мы э, экспертизы в защите от внутренних курсов. знаете, мы сами обучаем информационной безопасности уже много лет, да? но и сами же столкнулись с тем, что у нас э, сотрудник перед увольнением аккуратненько из э, CRM-системы, то есть, вот, скажем так, изменения в системе сложно обнаружить из-за этого, да? просто путем э, пере, э, переписывания в Excel, то есть э, собрал на какую-то некоторую там, базу контактов клиентов и ушел, и там… ОООшечку какую-то свою открыл, то есть одноименную. И здесь мы как раз-таки обратили внимание, то есть обнаружили там на 10-й день, что нескольких клиентов мы не обнаружили в системе, то есть еще затерли. Начали смотреть, то есть и мы тут задумались. Слушайте, ну по ДиЛПе, конечно, спроса нет, мы не обучаем, но так пересмотрели и внедрили то, чего не хватало по документам. То есть э, обновили с учетом всех статей там ука и так далее да и прецедент которые происходили еще внимательно слушали доклады прошлого dlp форума также и сейчас мы организацию э, с количеством сотрудников менее 100 человек мы внедряем dlp систему это вот к тому кому она нужна да то есть если э, наверное это как э, скажем так э, хорошая новость для наших вендоров что реально мы осознали сами понимаем то пришли к тому что даже организациям, с численностью там меньше ста человек, коллеги, вам это нужно. Почему? А есть такое вот, вот правило, которое запомнили мы на всю жизнь: что э, ну, доверие же, уровень доверия очень высокий, какие-то внутренние угрозы. Мы все же команда там да, то есть, но в течение. Времени, вот Эчарщики тут может хорошо так подскажут, откомментировать, в течение времени мы забыли одно основное правило. То есть просто чуть расслабились, да, мы шли, идем вперед. Правило очень простое, вообще примитивное ко всему, ко всему в жизни. Пока ты, когда ты перестаешь что-то контролировать, это мы говорим про работу, да, но и в жизни тоже, когда ты перестаешь контролировать, люди начинают считать это своим. И вот это уже возникает какая-то другая там мотивация к тому, чтобы. И мы здесь в полном серьезе говорим, слушайте, вот все процессы нужно ставить под контроль. Кроме того, что система управления у нас прозрачная, она, скажем так, выстроена на, на нашем отечественном продукте. И сейчас понимаем, что внедрение DLP мы оценили, стоимость внедрения DLP оценили, запросили. Запросили, как коммерческие участники, естественно. Обучали, сначала. обучали, а теперь поняли, что А мы обучали, даже, да? знаешь, вот, да. на, на самом деле нормально не обучали, потому что спроса не было. А сейчас понимаем и обращаемся к вендорам. Коллеги, слушайте, смотрите, мы себя сейчас внедряем. Давайте с вами договариваться. Вот когда мы своих внедрим, будем эксплуатировать и будем это постоянно внедрять, ну, вернее, эксплуатировать дальше, улучшать, то вот этот, этот бизнес-процесс, он пойдет точно в образовательные программы наши. А это вам что? Это вам лиды, вам продажи и так далее. Мы говорим, окей, по рукам. Называть не буду, то есть никого рекламировать не буду, но реально вот мы к этому пришли. Организация меньше численности, меньше, чем стез человек. И вы уяснив одного такой золотой правил. И теперь я понимаю важность того, что когда пригласили э, получается в круглом столе, я говорю, слушайте, прям все, теперь я готов. 25 лет образованием занимаюсь, мы столкнулись с этим. И мы не боимся об этом сказать, но мы сейчас теперь понимаем, и знаем, что и как делать. Ну, ну что, на и это… Это вот про внутренние угрозы, про экспертизу. На этой оптимистической ноте, наверное, будем потихонечку закругляться. Прошу вот каждого из участников немножко высказаться о двух словах, да, если возможно, Оксана. Основная тема у нас экспертиза по защите от внутренних угроз, и хотелось бы сказать, что нам надо обучать не только внутри, но и общество, да, то есть то, о чем мы не сказали, потому что общество думает, что мы все-таки следим за друг другом. И делаем продукты прослежку, а реально мы защищаем общество, да? то есть элементарно от каких-то технических ошибок, от каких-то э, умышленных, да? то есть, э, сливов, да? когда страдаем мы в виде там, получается, там звонков и так далее, да? то есть это тоже отсутствие защиты и непонимание. Да, естественно обучение внутренних специалистов и под доп. обучением все-таки мы понимаем да что было вузовское образование дает нам фундаментальное образование на которое дополнительно уже прикладное и которое может дать только компания в которой работает сотрудник вот это прикладное прикладные знания но если нет фундамента то, то, то нечего ему дополнять. Нечего дополнять. И поэтому под фундаментальным все-таки мы хотели бы понимать это именно прикладное и не открещиваться от него и не говорить, что нам нужны готовые, нам некогда обучать, некому обучать, а готовить и воспитывать культуру в любой, в каждой компании именно культуру, Передавать знания, делиться, не держать себе. это только поможет самому человеку, который делится. Да? То есть мы знаем, что максимально мы с вами информацию, если делимся ее. И плюс нарасти, помочь компании расширить экспертизу, то есть в том числе и снять с себя нагрузку дополнительную, которую несешь из-за отсутствия экспертизы. Да, спасибо, Анастасия. Да, коллеги, наверное, здесь абсолютно согласна с Оксаной, безусловно, плюс, плюсом, наверное, хотелось бы какого-то общ... от, скажем так, и шного мира на какую-то, не знаю, коллаборацию, потому что этот вопрос так или иначе стоит у всех, все смотрят друг на друга, кто что-нибудь сделает. Здесь, наверное, нужно не знаю, делать какое-то совместное сообщество, которое будет там анализировать, что нужно в современном мире, какие специальности прямо сейчас нужны, да, какие мы растим на будущее, ну и плюс внедрять больше практики, чтобы она была более системной, да, не точечно, вот гора взяла людей и учит, а чтобы это была какая-то система отлаженная, поставленная на рельсы. Андрей. Коллеги, мне кажется, мы не подняли один разрез такой, на мой взгляд, достаточно важный, это возраст тех, кого мы учим. Потому что мы много достаточно говорили про то, что надо учить молодежь, там, но у нас в ВБ работает не только молодежь. Же если просто посмотреть на состав участников конференции, у нас там есть все поколения, там, ну, кроме пресловутого З, которая пока еще слишком юна. Ну, проколение З это вообще отдельная головная боль всех нас. Они вот там через 2-3 года начнут приходить к нам на работу, и вы поймете, да, что, что это за люди, потому что… Ну, Несколько лет назад Сбербанк заказывал такое очень масштабное социологическое исследование поколение Z, кто они?». Так вот, я читал его результаты, эти люди вообще не собираются работать. Им работа нужна для фана и для общения. Как бы вот, мнение работодателя, что нужно что-то для него там делать, оно как-то вообще… Но вот возвращаясь к возрасту, как бы, нужно понимать, как бы, да, что вот, кого посылать учиться. То есть вот… Там, Анастасия, по-моему, сказала, что, а, нет, Оксана, что, типа, два, два года проработает в компании, уже себя окупит. Вот э, многие из молодых, как бы сейчас даже два года не собираются в одной компании работать, как бы отправляя человеку учиться. И так, вообще два года до пенсии понимать, не собираются ну, работать, да? Ну, еще в каком-то советском фильме говорилось, что пенсию нужно давать молодому, да, а после 30, когда ты уже старый, можно уже и поработать. старики разбойники фильм, да. Эльдар Рызанов. Я поддержу тезис, необходимо воспитывать культуру, ну, корпоративную, да, культура вообще в каждом человеке, мы сами проходим путь от ребенка до взрослого, и потом наставника уже для тех. То есть это такой жизненный цикл неизменимый. Про традиции, что это необходимо прививать, и наш. Вот наши годы сейчас, вот, начиная там ковида, это, это даже не эпоха, а просто годы таких сильных изменений, трансформации всего, что будет влиять и на нашу жизнь, наших организаций, и middle junior, то есть professional на всех. И обращать внимание, конечно же, мы акцент сделали больше на топок отделений, которые сейчас заступает, уже даже чуть-чуть заглянули в школьников. И это догонит нас буквально через ну, несколько лет. И почему еще про традиции? Проводим ежегодный форум уже больше 20 лет по информационной безопасности. Вот сегодня меня в кулуарах кто спросил, а вот и скажи, как вот вообще там люди менялись за столом, где-то мы общение было за чаем. И я говорю, знаете, вот, вот, вот коллега наш из министерства, он когда-то вырастал, еще будучи там, 10 лет назад, вот на этой конференции мы видели. И где он сейчас? То есть вот этот поток, школа идет, и на таких мероприятиях, как DLP, форум, другие мероприятия, оно и прививается вот, вот та самая культура и те самые традиции. Коллеги, если кто-то был лет 15 назад на конференции по информационной безопасности, их было еще немного совсем, то, наверное, помнят даже такие традиции, как... В некоторых даже ну, мы делали там, поднятие флага, это звучит, кажется, э, там, гимн, да, то есть это звучит вроде как, вот, уже не этой эпохи это все. Но если обратите внимание, что происходит и какая политика в стране, она туда возвращается. Мы не хотим возвращаться, наши дети тем более даже не знают, что это такое. Но тем не менее, вот, пусть не такие, пусть какие-то другие традиции прививать ну, вот, необходимо киберграмотность. Как были уроки. НВП, многие, наверное, помнят, да, потом уже это тоже профориентация своего рода, своего рода такая происходила сразу в школе, то, наверное, и уже прям не в скором, в скором уже будущем появится, возможно, они уже, кстати, в некоторых школах есть уроки базовые ну, информационной безопасности или защиты себя от, кстати, вот ну, э, статью на, на Дзене буквально сегодня опубликовали как раз таки про элементы профориентации, безопасить школьника своих детей. То есть я вот за... Дмитрий Витальевич, да, Алене, защитить поколение Z. Ой, кстати, именно об этом я немножко и хотела. Очень классные тезисы коллеги высказали про некое комьюнити на эту тему, потому что действительно какой-то совместной работы в этом смысле. Надо этот вопрос развивать, вот, общаться, дружить. Вот. По поводу поколения Z, на самом деле... Хотелось добавить, что они сейчас, вот те, кто у нас 2000 год рождения, да, кто сейчас заканчивает вузы, вот они во всей этой сегодняшней ситуации, они самые незащищенные, самые потерянные. Потому что огромное количество направлений стажировок закрылось совсем. Огромные бюджеты, которые выделялись большими там, и финтех направлениями и так далее, сейчас либо сократились значительно, либо... Ну, то есть ребята оказались в ситуации, когда их-то дофига, извините, да, за французский, а брать-то их, в общем-то, очень мало кому осталось, вот. И про них никто не знает. И вот это дело, которое делают сейчас вот Вендора, да, там чуть-чуть мы похвалим сами себя и так далее, оно сейчас э, на самом деле э, Требует еще большего внимания, потому что, во-первых, мы можем выбирать гораздо лучших ребят, потому что нам есть из кого выбрать. У нас мы это видим по откликам там на стажерские позиции, их по 150 за сутки. Ну, то есть. Их и было много, а стало просто, ну там полторы тысячи за неделю набегают да, на некоторые позиции. И, конечно, вот в этом направлении нам предстоит сейчас большая работа этих ребят поддерживать, потому что кадров нет, кадров нет, а вот, вот этих маленьких кадров, которые сейчас не уделы, которые оказались под самым большим ударом, их сейчас, конечно, количество огромное, в том числе поколение Z, вот, которые, конечно… Ты так на меня смотришь? Не, я мимо, да. То... Вот, которым, конечно, сейчас нужна наша поддержка. Ну, Мне кажется, что мы сегодня действительно очень удачно поговорили с разных сторон о том, как, кого и зачем обучать. Но ну и в конце, Василий Андреевич, вам поставить точку. Ну, точку мне кажется, раз не хочется, мы поставим просто многоточие. Вот. А сказать мне хочется, вот, продолжить мысль о том, что... Э надо воспитывать, я бы сказал, внутреннюю культуру. Внутреннюю культуру надо начинать воспитывать. Ну, у нас там, сказали, человек вышел из памперсов. Вот, наверное, вот как-то с того возраста. В школах уже сейчас появились учители информатики, и у них появилась нагрузка там, обучать основам информационной безопасности, ну, я бы сказал, информационной гигиены. И вот это вот надо направление развивать для того, чтобы люди были просто в какой-то смысле не наивными пользователями телефонов, а разумными, что они разумно пользовались теми средствами, теми возможностями, которые у них есть. И все, естественно, это образование должно продолжаться и в школе, и в ВУЗе, и после вузовском образовании. И если у человека будет точное понимание, чего он хочет, да, вот с точки зрения той же самой защиты, что он хочет защищать, от чего он хочет защищать, а нужно ли ему это. Я думаю, что у нас многие проблемы там, которые мы сегодня обсуждали, зачем, кому, как обучать, они уйдут сами. Но э -э, система образования да, должна быть непрерывная, должна быть комплексная, должна быть системная. И она требует постоянного внимания и заботы. Если мы будем в нашем комьюнити это обсуждать, то у нас всегда будет... Э -э, понимание жизни, да, мы будем держать руку на пульсе, что именно надо еще доделать. И если в чем-то высшая школа будет не успевать за требуемое времени, всегда, руку протянет и дополнительное образование, и вендорское образование, и интеграторское образование. И если мы все вместе будем, что называется, дружить, то тогда у нас и будет правильный результат. Огромное спасибо всем, кто принял участие в дискуссии, мне кажется, получилось интересно. Спасибо большое.